Алоха, соратники и коллеги, дамы и господа, сеньоры и сеньориты! Рад приветствовать вас на моем высокоинтеллектуальном канале, посвященном музыке и звуку. Нет-нет, я не ошибся с битрейдом при выводе звука. Это я сделал намеренно, так сказать, целенаправленное ухудшение, ну, или устаревание звука. Филологи меня сейчас задушили бы, если были в данный момент рядом. Для чего нам это нужно, спросишь ты? Но лично я это использую при озвучении документальных фильмов, когда есть задача оживить старые записи хроники, чтобы получить аутентичное звучание. Ну вот, к примеру. Я не удивлю тебя, если скажу, что для этого я использую плагин Excellent Audio RC20 Retro Color. Если ты, конечно, не прикинулся шлангом и не прочитал название ролика. А думал, что... И этот плагин мне значительно упрощает работу над документальными фильмами, так как с этой обработкой хроника звучит максимально аутентично. Покажу свои настройки, так как крутить этот плагин можно долго и каждый раз открывать для себя что-то новенькое и вкусненькое. Она такая вкусная! Это пицца по-домашнему! В качестве отправной точки я выбираю пресет VHS и начинаю искать подходящее звучание под эпоху на хронике. И первым делом я меняю шум, который подмешивается к звуку в первом разделе Noise. Лично мне нравится шум 7,5-дюймовой ленты. Далее настраиваю ducking, чтобы шум немного проседал под яркими точечными звуками, и регулирую соотношение громкости. В разделе Wobble чаще всего регулирую лишь громкость эффекта, так как мне не всегда нравится, как он звучит в миксе. В разделе Distortion Выбираю симуляцию работы лампового прибора. Ограничиваю диапазон частоты, на который будет влиять эффект гармонических искажений, и также регулирую громкость эффекта. В разделе Digital, то есть симуляции цифрового искажения, выкручиваю ручку Smooth в максимальное положение, чтобы не получать сильный эффект низкоразрядности, ведь о таком и представить не могли во времена записи архивного фильма. Также выбираю границу частот, на которые будет влиять эффект, и регулирую громкость, все в принципе по старой схеме. Раздел Space оставлю пустым, так как это эффект реверберации, а он нам в данном случае вообще ни к чему. Ну и в разделе Magnetic я чаще всего регулирую лишь громкость эффекта. Внизу окна плагина в разделе EQ нужно сильно подрезать низкие частоты и немного верхних. И ручкой «Тон» задать гор в выбранной частоте, если оно вам надо вообще. Надо. Ручкой «Width» выбираем ширину стереополя и, если необходимо, прибавляем или убавляем гейна. В общем, как ты смог заметить, все предельно просто. И используется всего один плагин, который в значительной мере повышает эффект погружения в происходящее на экране. Также этот плагин идеально подходит для музыкального продакшена, где необходимо добавить эффекта лоу-файности в звучание. Ну или для саунддизайна, к примеру. Все упирается лишь в твое воображение и усидчивость. Желаю тебе в значительной мере повысить звучание своих миксов и фильмов. Адиос. Amigas!